Когда мы хотим добиться чего-то от другого человека, убедить его в чем-то, уговорить его в чем-то, мы очень часто полагаемся на содержание, и мы пытаемся привести множество примеров и фактов, забывая, что примеры и факты обрабатывает то, что мы называем человеческий мозг, большие полушария. А убежденность человека хранится в его продолговатом мозге, и она хранится не в содержании, а в формах. Что я имею в виду? Есть много разных форм, и когда люди начинают вступать в так называемые трудные переговоры, жесткие переговоры, их основная идея – давление, их основная идея – это победа. Я рассматриваю коммуникацию как способность договариваться, как способность уговаривать и приходить к сотрудничеству. И, скорее, я вижу ее, как способность преодолеть языковой барьер. Знаете, когда американцы в Париже начинают разговаривать с местными на английском языке, французы иногда делают вид, что они не понимают. И я видел, как американцы начинают кричать громче на английском языке, как будто бы громкость преодолеет барьер. И Мы очень часто Таким образом, начинаем общаться, давить и пытаться делать больше того, что уже не сработало. Есть примеры формы, и одна из них очень понятная. Это мотивация «к» и мотивация «от». Да, Вы знаете, ее может быть как морковка спереди, морковка сзади. Но нас она интересует в данном случае с точки зрения общения. У каждого человека мозг способен мотивироваться двумя способами. К, когда он видит что-то, что привлекает его и обещает ему удовольствие, радость, счастье с его точки зрения. И у него вырабатывается гормон дофамин. И от, когда он думает о чем-то и делает что-то для того, чтобы этого не случилось. У него вырабатывается гормон кортизол, когда он об этом думает. Это гормон стресса, который вызывает болезненность. И вот здесь очень важная составляющая в том, что у каждого человека есть и тот, и другой механизм, но... В некоторых ситуациях мы пользуемся одним, в некоторых другим. У некоторых людей развито больше одно, у других другое. Это можно услышать, когда вы общаетесь с человеком в речи, и вы можете буквально переводить одну и ту же фразу на язык дофамина или на язык кортизола. То есть вы можете сказать человеку, например, главное в этой ситуации, чтобы мы не потеряли деньги, вложенные в проект. Это от. Или самое главное, чтобы мы сохранили все вложения, которые были в этот проект. И приумножили их. Это «к». Кажется, что здесь нет большого различия. Для нашего сознания – да, но для нашего мозга различия колоссальны. Если у человека есть привычка в этой сфере думать от, а вы ему предлагаете звезды и возможности, у него нет гормонов, они не выделяются, его мозг не будет откликаться на ваши предложения. И вот эта часть, то же самое в обратную сторону. Эта часть очень важна. У всех людей есть и то, и другое. Но мы пользуемся чем-то в данной конкретной сфере. Например, когда вы идете к стоматологу, вы в большинстве случаев используете мотивацию от. Почти никто не ходит к стоматологу с мотивацией к. Если вы научитесь слышать эти различия и обращать на них внимание, и переводить свою речь на эти языки, а когда выступаете перед группой или общаетесь с несколькими людьми, использовать и тот, и другой, вы увидите, что эта форма, Общение, этот элемент общения является скрытым языком, который либо разрушает наше общение и невидимым образом делает его трудным, либо в фоновом режиме делает его легче, проще и люди гораздо проще соглашаются, откликаются и у вас получается договариваться лучше. Эффективность общения измеряется результатами, которые мы от него получаем. И Огромное количество вещей в нашей жизни связано с тем, с кем и как хорошо мы можем договориться, потому что играют отдельные игроки, а выигрываем-то мы командами. И еще очень важная и приятная часть общения — это его нелинейность. Да, когда мы грузим кирпичи, здесь есть линейная растрата сил, есть время и силы, которые мы должны потратить, чтобы решить какую-то задачу. Общение... Может отнимать большое количество сил, если мы не уделяем внимания, не учимся ему, но при этом оно не линейно. Общение скорее похоже на включатель, которым вы включаете свет, но лампочка светится уже не от вашей силы. Да, то есть, когда мы разговариваем с человеком, мы можем переубедить его и дальше он будет вкладывать свои силы и свою заинтересованность в то, о чем мы договорились. И это результат общения совершенно нелинейный и совершенно красивый и потрясающий. И когда нам нужно убедить другого человека, мы очень часто полагаемся на количество аргументов, на то, что убедило бы нас, на какие-то данные. Но на самом деле мы в этот момент забываем, что убежденность живет в древних отделах мозга, которые не умеют слушать аргументы. Это часть мозга, которая называется продолговатый мозг. И очень часто убежденность человека связана не с тем, что мы ему рассказали, не с тем, как мы на него надавили, а с тем, умеем ли мы разговаривать с ним на его языке. И один из важных элементов этого языка – это количество повторений. Может быть, вы замечали, что есть люди, которые, когда вам что-то рассказывают, они повторяют очень большое количество раз. Школьные учителя, руководители какие-то линейные очень часто вырабатывают эту привычку, потому что видят непонимание, видят, что люди вокруг отвлекаются. Это количество повторений. Но здесь есть важная составляющая, то, что у каждого человека на вход когда вы подаете ему информацию, тоже есть количество повторений, на которые он реагирует. Практически никто не реагирует на одно повторение. Если вы такой человек, вы знаете, как трудно вам может быть жить, потому что вы говорите человеку один раз и ждете, что он поймет и сделает. И большинство людей не делают и не реагируют. Не потому, что они глупые, злые или игнорируют вас, а потому что их мозг считает это количество повторений. И только с определенной цифры, с определенного количества повторов он считает, что эта информация важная, и вы правда имеете это в виду. Это совершенно потрясающее и освобождающее знание, которое облегчит вам жизнь и взаимодействие с другими. Если у человека рядом с вами меньше повторений, чем у вас, вы можете научить себя замечать, сколько у человека повторений. И вы сможете стать эффективным, интересным и приятным сообщником, сотрудником, коллегой для такого человека, потому что приучите себя реагировать на меньшее количество повторений и понимать его быстрее он будет вам благодарен. Если рядом с вами люди, у которых большее количество повторений, вы можете проявить сострадание к ним и повторять ровно столько раз, сколько нужно для того, чтобы человек отреагировал. Послушайте, сколько раз человек повторяет, когда вам говорит. Начните охотиться и вести микродосье. Посмотрите, у кого сколько повторений, вы увидите, что люди, которых вы считали глупыми, ленивыми, непонятливыми или вредными, на самом деле, это могло быть сильно связано с количеством повторений. И очень часто это вопрос убеждения. Человеку нужно, например, 5 повторений, и после этого он говорит, «Да, я тебя понял, хорошо, что ты это сказал, ты смог до меня донести информацию». И вам не нужно придумывать новые аргументы, давить на человека и портить отношения. Вы просто начинаете разговаривать с ним на его языке. Удачи вам!